Привет. Сегодня я расскажу вам о 3D-печати серебром, первом отечественном ПЭД-томографии возможных изменениях в структуре Казанского университета. Подробности далее в программе Новости науки с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Биоинженеры из Гарвардского института висса разработали 3D-принтер, использующий для печати металл, а именно чернила, состоящие из наночастиц серебра. Они поступают из наконечника, который может двигаться по осям X, Y и Z. В основе работы устройства лежит принцип, похожий на тот, что присутствует в ручках для 3D-печати, только материал застывает не самостоятельно, а под воздействием лазера, наведенного на испускаемую печатающей головкой струю. Технология позволяет печатать изделия как с плавными изгибами, так и с острыми углами ми а в России ученые не технической физики автоматизации создают первый российский позитронный эмиссионный томограф. На данный момент учеными создан действующий макет. До конца 2016 года планируется создать опытный образец, который станет первым действующим российским сканером для клинических исследований – позитронно-эмиссионным томографом с компьютерной томографией. Для справки, позитронно-эмиссионная томография – новейший метод медицинской диагностики, которая позволяет выявлять онкологические заболевания на самой ранней стадии, когда никаких видимых изменений в структуре ткани еще не произошло. И напоследок в Татарстане директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Радив Замалединов на заседании ректората вуза выступил с инициативой внесения некоторых изменений в структуре ФМК. Во-первых, было предложено создать высшую школу татаристики и тюркологии имени Тукая, вместо отделения татарской филологии и культуры имени Тукая, а также переименовать две из пяти входящих в его состав кафедр – кафедру общего и тюркского языкознания в кафедру языкознания и тюркологии, а кафедру музыкальной искусства в кафедру культуры и искусства тюркских народов более того отделение русской и зарубежной филологии может стать высшей школой русистики а на этом все